Стол продольно-поперечный, тип 5120 MG2C с поворотным основанием. Это многофункциональная принадлежность для широкого применения. Главным образом на фрезерных, сверлильных и прочих станках. Размер поверхности стола 444 на 254 мм. Стол имеет возможность продольного перемещения по 120 мм в обоих направлениях. Поперечного перемещения по 90 мм в обоих направлениях и поворота вокруг вертикальной оси на 360 градусов. Лимб поворотного стола размечен в 1 градус. Минимально считываемая величина обоих лимбов 25 тысячных мм.